Дорогие, здравствуйте, благодарю за ваши запросы, хочу остановиться на запросах про женственность, просто ну, какие-то моменты озвучить, может быть, сказать хочется очень много, что получится, не знаю, значит, так нужно. Про женственность очень важно, когда с помощью различных-различных практик или просто так вот по, -по желанию Получится обрести свою женскую природу, она же не просто так утрачена, да, потому что много-много этому способствует, начиная с детства, потом в подростковом возрасте, потом, может быть, травмы могут повторяться, да, перепроживаться. Не просто так она утрачена. И когда вы чувствуете вот эту свою женскую природу, а женская природа. Это про такой, во-первых, веселье, неудержимость, про большую-большую эмоциональность. Женская природа — это такой вот цветочек, огненный цветочек, который... Огонь он пугает, он и манит, и он шевелится в разные стороны от ветра, и может так даже напугать, как будто он куда-то там переметнется. И женщина, когда обретает да, свою женственность, сексуальность, сексуальная энергия — это просто энергия жизни, мужчины, настолько вот тянутся, потому что у них нет такой эмоциональности, поэтому очень важно, приняв свою женскую природу, не забывать ее удерживать и не идти на поводу вот у старых каких-то привычек автоматических, да, что что-то нельзя, можно все. И когда вы совершенно естественно капризничаете, да, вот, например, есть моменты бывают такие тренинги, которые очень полезны бывают, которые учат какой-то манипуляции, вот нужно поощрять мужчину, например, кто-то говорит, чтобы он дарил подарки, поэтому э, неважно, что он подарит нужно всегда быть такой благодарной. нет, женская природа это естественность да? Естественность такая непредсказуемость, игривость и женщина совершенно непонятно почему ей может вдруг не понравится то, что она вообще хотела вот он приносит но ну, обычно это вот беременным только единственное прощается на самом деле это настоящая женская природа она вот такая вот. Она и дитя, и в то же время и фея, и ведьма это вот все в одном такой вот шабуш, ну, просто живой-живой источник да? живой, бурлящий, цветущий, такой, наполненный разными цветами, красивыми, радужными или вообще совершенно необыкновенными да, цветами. И поэтому очень важно, если вы уже чувствуете себя да, вот, в этом женском состоянии. Ни в коем случае не, не вестись, не идти да, ни на какие ограничения. Кто-то что-то говорит, нет. Почему? Потому что мы, будучи собой, мы помогаем мужчинам точно так же становиться мужественными, маскулинными и а, приобретать свою истинность мужчинам. Вот это вот очень важно. Поэтому что-то, если искренне не нравится, говорите, что не нравится ругайтесь. Или наоборот, когда случайно что-то там принесет, какую-то микроскопичку, и вы хоть хотите подпрыгнуть до потолка, допрыгайте. Мужчина должен не понимать женщину. Мужчина как сказать, вот истинное, когда просыпается истинный настоящий мужчина, он к женщине относится как к чуду. Это непознанное чудо с другой планеты. Это никакой не партнер, это даже не человек, как бы это, может быть, так грубо не звучало. Вот. Не, не обижайтесь на меня, пожалуйста, феминистки. Это про энергию, я сейчас говорю про энергию. Вот для него это как чудо, потому что он это не, поминает, не понимает, и он пробуждается, да, мы пробуждаем мужчину действовать, вот он что-то сделал, да, и пробуждаем его на эмоции, а ему говорят: да это не так, все, я так не хочу, не хочу, только ты, ты, ты, ты что, не, не понимаешь, не понимаешь меня. Он идет, ругается, у него эмоции, и он снова делает, делает, делает. А если мы начинаем жалеть и играть вот в эти всякие там треугольники и чувствовать его, да, то, то спасателем к нему быть, то к нему мамочкой быть, да, да, там, по транзактному анализу. И Конечно, он будет лежать, и он превратится в овощ, это тоже, у него заснет вот эта, да, мужская энергия, потому что мужчина становится мужчиной рядом с истиной женщиной, женщиной с пробужденной женской энергией, да? и поэтому… Если вы уже чувствуете, что вы в женской энергии, вот постарайтесь это сберечь. А что нужно, на ну, какие шаги можно сделать, чтобы приблизиться? Конечно, медитации обязательно делать. А что еще к психологам тоже ходить, но дело не в этом. Самое важное принимать себя вот про здесь и сейчас, чувствовать себя, вот начать с этого. Очень важно понимать, где ты находишься, чтобы потом. Исполнять желание, да, вот к, к моменту исполнения желания. А вообще в этом состоянии я в моменте, в состоянии здесь и сейчас есть очень большая сила. Это, знаете, вот как перепроживание жизни и смерти, как обретение своей души и соединение, вот как сказать, вот когда ничего нет, и начинаешь чувствовать себя, Понятно, что так устроена наша психика, так устроена человек да, и вот его социальные связи. И если смотреть на схему невротической личности, да, истинная «я», то, что называется душой, оно полностью травмировано, расщеплено. да, Вот тут целая есть схема. И превращается в ложное «я». И как раз на этом моменте теряется наша женственность. Сначала она теряется в детстве, потом еще теряется в подростковом возрасте. Потому что это неудобно. Эта энергия неудобна обществу. И вот этот момент здесь и сейчас – это момент, когда мы можем переродиться, как, как феникс. Да, и почувствовать себя. И кто-то говорил, вот я хочу… Как Юлия быть такой мягкой, женственной, да? Не нужно ни в коем случае быть какой-то как кто-то. Чтобы мы не проходили на прекрасных тренингах, марафонах, все это есть уже внутри нас. И многие тренеры сейчас даже говорят, вы все это уже знаете, дорогие девочки, девушки, да. Вот мужчины, я знаю, ведутся интересные какие-то тренинги и о том, наверное, я хочу сказать, что иногда есть периоды в жизни женщины, когда ей нужно перепрожить то, что не было прожито тогда. И этот период может быть грубым, он может быть с матом, он может быть с агрессией, с гневом, он может быть в джинсах, без макияжа, ну, без таких каких-то женских фишечек. И это очень важно. Это очень важно, потому что когда-то, мы не выразили свои чувства, мы не смогли себя защитить, мы не смогли защитить этот источник, этот цветочек, когда были маленькими. И именно поэтому, дорогие, если у вас сейчас такой период, а такой период может быть в жизни на каждой женщине, обязательно принимайте себя как есть, принимать себя, учиться принимать себя вот в моменте, какая я есть. Женщина это не обязательно белые пушистые, что это про какой-то пушап, нет. Нет, женщина — это просто живой источник, который постоянно живой-живой-живой фонтанирует, да, именно источник воды. Поэтому очень важно, чтобы возрождать свою женственность, как там ваш запрос звучит, прокачать, прокачка женской сексуальной энергии, исполнение желания, очень важно быть в моменте. Чтобы исполнять желание, нужно... Самое простое, да, из точки А в точке Б И точку Б нужно представить, да? Отдельно вот реальность уже такая существует Вот то, что вы желаете, да Это не про то, что все время быть в фантазиях Это про то, что представили все Вот у меня свадьба, у меня там то-то, то-то Вот, и это уже есть Такая реальность уже существует в каком-то мире А когда мы просто очень много времени уделяем фантазиям, мечтам Еще на свидание не сходили, а там уже за него замуж вышли дом купили, еще что-то. Вот это не про это, это не помогает исполнять желание. Помогает исполнять желание точка а, точка Б. И вот канал, это вера, то, что это сбудется. И все, да, и желание исполняется. И что касается женской природы, обязательно начинать, вот, принимать себя, какая я есть. И когда вы будете готовы, вы почувствуете, что вы обретете как будто вот все эти знания про женственность, то, что учат на марафонах, на тренингах, вы почувствуете сами, что вы сядете слева самой собой, что вы с любовью приготовите такой суп, что у вашего мужчины прям силы прибавятся, и деньги прибавятся, и, там, и, и другое все прибавится. Да? Вот, даже при том, что вы не умеете, не любите готовить, но для любимого вот это просто просыпается, да? Вот это вот настоящее. Если мы будем тренировать, тренировать э, про принятие себя вот здесь и сейчас, хотя бы с этого начинать, то это уже очень здорово. И еще хочу вам напомнить, дорогие, что когда мы в своей вот этой женской природе, мы помогаем не только там мужчинам, мы, мы э, еще вот такой штрих, да, чтобы понимать, что мы в своей женственности во-первых, когда мы принимаем до да, себя, а еще вокруг себя создаем красоту, к чему бы мы ни прикасались. И люди это чувствуют. Это может быть в доме, это может быть в детях, это может быть в улыбке, это может быть в песне, это может быть во, во внутреннем таком танце. То есть истинная женщина, она способна, ну как раньше там говорили в древности, там хранить очаг, но сейчас это больше про волшебство, это такая, знаете, такая как это можно сказать светлая страна про то что ну как фея как богиня вот создавать прекрасное творческое такая вот часть это тоже такой стрих про женственность. И есть еще, да, теневая сторона, которая особенно общество не любит, вот эти бурные эмоции, шабаш, такое веселье, да, без всякого, без вина, это вот такая ведьминская какая-то часть, да, ее тоже принимают да, потому что это тоже огромная, женская, и там же вот сексуальность, интимность, То, что вот привлекает мужчины, да, это вот как, как раз вот эта вот такая обратная сторона. Это не то, что прям обязательно теневая, светлая сторона. Но я так образно рассказываю, чтобы можно понять. И что я могу еще сказать, что принимайте себя такой, какой есть, возрождайтесь и помните, что вы не только для себя, что вы своей женственностью еще меняете весь мир. Вот в чем, наверное, самое прекрасное, что может быть. Мы, женщины, мы, женщины, это чудесные, чудесные цветы, источники, огонечки. Ну, все, что вам отзывается. Всем желаю счастья, дорогие. Благодарю, что вы создаете вот вместе со мной такое чудесное пространство, комнату для медитации. Как назвала, назвала мой канал одна из подписчиц прекрасных. Я вас благодарю. Чувствую с вами такое единение и всем желаю огромного-огромного счастья, дорогие мои. И красоты в вашей жизни, внутри, в соединении со своим женским источником. Люблю вас и благодарю.